Всем здорово! Это CS Go RUN И у меня на канале выходил видос, где мы проверяли Самый профитный коэффициент Но сегодня я хочу проверить, а стоит ли Вообще ставить большие коэффициенты Начиная от 5 Мы будем делать всего 3 ставки, то есть 3 на 5 Дальше 3 на 6, 3 на 7 и так далее Посмотрим, сколько вообще раз Зайдет подобный коэффициент Если вам данная идея зайдет, то конечно поддержите Лайком, потому что ну тут даже коэффициенты По 100 есть, Также попробуем поймать Короче погнали, первый, первая Ставочка у нас на 50 Бочей. Кстати, каждая ставка по 50 долларов будет, в общем, косарь баксов был. И все возможные промики э, на халяву, на плюс к депозиту и так далее, которые только можно будет получить у меня, будут находиться в прикрепленном комментарии, также как ссылочка на сайт. То есть вся халява будет там, которую я смогу только для вас э, достать. Так, первая ставка у нас не зашла, идем дальше. Кстати, X5 это будет 250 бачей. Ну, то есть нормально. У нас остается еще одна ставка на 5, и дальше мы уже переходим к 6 не знаю, до какой суммы сегодня дойдем Но планирую хотя бы до 20 попробовать А вдруг, а вдруг реально, если зайдет даже 10, это то 500 долларов, фактически Половина баланса уже отобьется Ну посмотрим. Интересно, меня тут узнают? Потому что, ну, вот, я помню времена, когда На CSGO не ставили по миллион баксов, там реально Постоянно меня узнавали. Хотя тут что-нибудь Залететь может нецензурно, YouTube еще не пропустит Ролик. Нет, ладно, закроем. Тем не менее У нас дальше коэффициент 6. Пока что Ни одного пятачка мы не поймали Пятаки как-то прям, ну вообще, очень Не очень заходят. Ну в теории, если дальше сейчас вот эта вот ставочка зайдет, то мы, по идее, все то, что было до, опять же, отмажем. Потому что мы сделали три ставки, тут, по факту, окупается 5 ставок. Ну, логика присутствует, я думаю. 5 коэффициентов конечно, такое себе. Вот если за этой идеей зайдет, мы будем ставить коэффициенты от ста. Вот там уже реально будет интересно. Кстати, первое, первый пятачок зашел, ребят. На каркавле. Я реально думал, что он зашел. Ладно. Но мы потихоньку, плавненько переходим к следующему коэффициенту. Уже шестерочка поехала. Поехала шестерочка, также три скина, пятерка у нас ни одна не зашла. Ну блин, ну могла, блин, накаркал, вот реально каркал могла зайти. Но крайне большой коэффициент был вот, 4.89, до этого 16, ну и конечно 171, Ну 171 поймать это вообще пушка была бы. Но у нас сегодня, не знаю, у нас сегодня, наверное, до 100 скорее всего не дойдет, дошло бы до 10 такими темпами. Ну блин, вот это хотя бы добежало бы до 6 было бы круто Хоть все-таки одна ставка Добегает до 6 Все предыдущее мы отбиваем Ну чуть-чуть Может за... зайти Найс Первая шестерочка есть Смотри, крэш а, Почти 300 бачей Почти 300 долларов Это прям это круто Так, вторая ставочка на 6 у нас залетает Конечно, 6 и 6 подряд Ну, я очень сомневаюсь, что такое В теории может ну, В теории может быть Но по факту, конечно Сейчас я думаю, 2 или типа 2,5 будет Но до 6, ну да Вот она, вот она картина, которая нас в принципе ждет Кстати, у нас уже тройка Сейчас если еще раз 6 зайдет ну это прям реально формовая тема будет Но сомневаюсь, По типа 6 было в предыдущей Ну, предыдущей ставке Нет, смотри, не будет А, еще одна шестерка, найс А вообще хорошо, а вообще хорошо пошли Мы даже плюс ушли Ребят, на шестерке можно играть То есть этот ролик, в принципе, показывает, если вы играете на крэшах На каком лучше коэффициенте, если выбирать Из высоких коэффициентов играть Но понятно, что сейчас оно не зайдет Я, знаешь, не делаю там каких-то тактик холдов Типа после большого коэффициента чего-то не выжидаю Конкретно ставка за ставкой Смотрим, какой коэффициент покажет себе лучше. Пока что 6 у нас зашло два раза. но и реально это круто, потому что, смотри, по факту здесь, ну, мы окупили половину баланса уже. Так, 6 закончилось, мы переходим к семерке А по поводу звука, когда забываешь его проверить, о чем я говорил, он бустится до сотки, типа, потом вообще ролик невозможно смотреть. У меня а, были такие видосы, которые прям, ну, реально очень крутые, там, большие депы и так далее. Они выходили на канал, потому что, ну, а как быть? А как быть, когда большой депы, типа, уже, ну, без вариантов? А, вот, ну, и смотреть, там такие ролики было нереально, хотя, ну, набиралось по 100 и по 200 Просмотров во времена батлом такая история была блин 221 ладно у нас вторая ставочка на семерку но меня прям поразило что все-таки 6 зашла вторая семерочка у нас но семерка после 8 6 ну да это нереально так еще одна семерочка пока что короче только два раза зашли шестерки семерка ни разу пятерка тоже ни разу но такими темпами реально до 10 20 -то мы должны дойти будем надеяться и верить все-таки что да понятно дальше переходим к коэффициенту x8 Восьмерка. Начать. Прикинь, сразу сходом восьмерка залетит. Но это уже будет плюс. То есть, а, сейчас у нас, что, короче, в районе 500 баксов есть. Ну, округлим можно, как бы тут, типа, 400. Фигом, хотя даже подожди. Нет, даже больше 500. Я не умею просто считать. В этом моя проблема. Так-то у нас даже больше 500. Кстати, еще восьмерочка не зашла. Но сейчас, по-моему, только вторая восьмерка будет. Блин, ну, шестые, конечно, очень круто все показали. Короче, нам нужно хотя бы две ставки на 8, на 9, на 10. Ну, любые две ставки, чтобы зашли. И мы окупим полностью касательно. Баксов, который лежал изначально до. А если я не говорил, то до был хасай. Смотрим и ждем. Но вот, ребята, в основном, так если посмотреть, то ну они сеевого типа вот и 1.2, о чем я и говорил: да, что 1-2 самая сеевовая тема, которая только может человечество придумать. Но мы фигачим прям по-жесткому. Мы фигачим новотьми. Кстати, на ранее еще и да, было пвп и матче, но вот в дабл я залетал, и что-то как-то не особо. Кстати, можно сейчас в дабл залететь, Давай еще одну восьмерку сделаем и потом в дабл попробуем. А вдруг нам сейчас вообще что-нибудь крутое выпадет. Ну так буквально на пару ставок, потому что все-таки, ну, Данный ролик, он как проверка именно в высоких коэффициентах. Можно ли вообще на них играть, и как часто они заходят. Уже, кстати, сейчас двушка такими темпами будет. Но вот опять же зайду в дабл, зайдет там x10 какой-то. нет, лучше, лучше все-таки не уходить, потому что сейчас что-то давно высоких кайфов не залетало. Лучше здесь немножечко посидеть. У нас уже, кстати, x3. Слушай, x3 неплохо. Так, еще немного x8. Ну как немного? Ну, еще нормально, так еще столько же, еще столько же. Давай до 8, пожалуйста. Давай, бля, немного до 8. Ну вот сейчас очко уже начинает прижимать потому что... Бля, два. 2 и 2 икса, еще один икс Еще один икс и восьмерка, это... Пр... Найс! Все, хорошо, 389 баксов Просто шикарно, до скольки он, интересно, сейчас так добежит Но мы фактически отбили деп И это меня, конечно же, радует А по поводу рекламных роликов и так далее, чтобы не писали в комменты Ролик рекламный, есть ссылка, я это скрывать не буду Ну, то есть здесь я как бы не, не буду врать, чтобы в комменты не писали Типа, ой, продался Ну, ран я рекламирую, я здесь врать не буду Кстати, у нас уже 50 Блин, а может, ну, чисто теоретически долететь до косаря Вот мне прямо интересно, сейчас узнаю Слушай, 79. Ну, 50 на 79, это, конечно, было бы вообще сочно. Ладно, X9, поехали. Нам еще один заход, и мы окупим балик. П почти полностью даже уйдем в плюс. Блин, ну, высокие коэффициенты, конечно, это крутая тема. Но очково элементарно, когда у тебя стоит X9, X8, и, типа, он добегает до 5, и потом реально начинает сажаться очко. А когда ты еще ставишь по 50 драгонлоров, у нас были такие видосы, и там, типа, мы X10 старались выбить, но там прям страшно. Хотя X10 я там места, в этом стал типа X3X5 максимум, и то пятерка это прям потолок был. Ну, дело было такое, конечно. Там прям страшно. Тут, ладно, еще 50 бачей. Там, по-моему, по, по 10-20 тысяч долларов было. Вот это было весело. Кстати, чисто теоретически он может преодолеть отметку в 9. Ну, блин, конечно Маловероятно, но тем не менее что до этого 79 зашло Я не верю, что сейчас будет 9, просто я в это не верю Кстати, напишите в комменты, что вот это за сердечки Типа, сколько секунд ты продержался Или что, что это такое, напишите, пожалуйста, в Я до сих пор не понял Так, ну мы едем дальше, еще одна x9 И потом вот эти вот три скина я хочу забабашить на Все-таки 10, ну хотя 295 долларов есть, но хочется все-таки до x10 Сегодня дойти, но самый топовый Коэффициент на сегодня, который был Это x6, это прямо реально Тема была Ну ладно, мы ждем хотя бы одной девяточки Нужно все-таки балик окупить Давай, хоть, хоть, хоть одна девяточка 8, конечно, заходила, Это круто, 6 заходил, Тоже прекрасно, нам надо, надо 9 Вот еще, короче, столько же и будет девятка А он все разгоняется и разгоняет Чем выше коэффициент, тем быстрее он бежит Блин, давай, пожалуйста, одна девятка Просто одна девяточка Бля, я надеюсь, слушай Найс, nice, девятка, все, вообще шикардос Мы отбили, мы отбили балик, смотри Здесь 1400 долларов был косарь, плюс 400 баксов Вот этот результат прям, вот этот показатель Причем второй высокий коэффициент Я хочу сделать ролик именно с большими коэффициентами Начиная даже от 50 Поддержите идею реально лайком И будет, будет все круто, мы сделаем Но у нас тем временем залетает десятка Я предлагаю еще взять скинов, чтобы все-таки Эту десятку проверить и перепроверить даже А может реально хоть одна десяточка зайдет Но это будет прям шикарно Но на данный момент мы имеем показатель в плюс 400 баксов То есть в теории на высоком коэффициенте играть можно Мы мы сделали, я не знаю, ну вот сколько, за 11 минут плюс 400 долларов, что это в рублях сейчас с нынешним курсом, а сейчас даже э, загуглю. 400 долларов. Это 55 тысяч. Но нормальный результат за 10 минут плюс 55 кусков. Я считаю нормально в целом. А у нас еще остается две ставочки на десяточки. А, подожди. Да, давай сделаем 2: Вот это в одно объединим, и вот это. По поводу вот этих скинов, конечно, можно залететь. Но там, по-моему, максимальная ставка в 2к долларов сейчас на ране. Можно попробовать долбануть пятерку хотя бы. Ну, ради ради контента почему нет? Ну, конечно, хотелось бы тут десятку увидеть. Это будет 500 долларов в плюс. Ну, слушай, кстати есть. ну есть, но коэффициенты прям сегодня заходят Читай мы а, начали начали Ролик там x170 с лишним Было и типа сейчас еще 40-79 Ну прям жесткие коэффициенты Такое реально редко увидишь, что они прям раз за разом фигачат Еще и 6 залетало 6, 8, блин, ну нормально, нормально как Ты знаешь, ролик будет называться За 12 минут заработал 55 тысяч рублей Ну кайф, <laughs> ну серьезно Ладненько, у нас а, остаются еще Ставочки, если мы сейчас выигрываем Это будет, что, 2000 долларов? или Я я, я ошибаюсь, подожди, XD... это косарь баксов будет Это будет косарь баксов Так, лайки вылезли, но это, я так понимаю, секунды Скорее всего, да, это секунды Типа, сколько секунд продержался Кстати, там человек очень-очень долго держался С 5 баксов сделал 24, ну нормальный результат Понятно, x6. Мы еще раз залетаем на десяточку и надеемся, конечно, на успех. Я думал арканы, и мне прямо интересно было, почему так дешево. Но человек там успел вылететь. Что-нибудь пишет интересно в чате. Поднял 20 и пошел ясно. Ну, поехали. Сейчас попробуем пятаки словить. Посмотрим, что из этого получится. В общем, сегодня реально из всего ролика самый классный коэффициент был шестерка. Вот, вот ребят, если вы собираетесь играть на хай-коэффициентах, выбирайте 6. Это прям тема всех тем. А раз у нас заходила шестерка, давай шестерочками продолжим. Закончим точнее ролик. Ради контента по 300 баксов на x6. Но это будет 1200 долларов. С одного только скина. Вообще глупая идея, потому что у меня 1400 в общем лежало. Так, ну и давай крайнюю ставочку сделаем. Если мы сейчас выиграем, то это будет вообще шикардос. Это будет прям окуп окупов. У нас тут два кримсон веба что интересно пишут? Понятно. Понятно, там одним сообщением все описывал человек. Давай пробуем хотя бы до косаря баксов дойти. Хотя бы до... Да, до косаря и забираем. Нормально. 1100 долларов. Офигеть. Статрек MP7. Стоит что-то, ну, прям... БС. Городская маскировка. 1000 баксов. Интересно. Мне интересно, что пишут в чате. Наверное, самое интересное здесь. Здесь. Понятно, понятно, понятно, там только один человек удивился, что происходит. А, я предлагаю сейчас окупить все-таки изначальный балик хотя бы на 500 долларов. В принципе, да, можно забирать и ролик в целом на этом можно заканчивать. Остановимся на Саттрек плюс 500 долларов. Опять же, в рублях это 68 тысяч. Сегодня за 15 минут человек сделает шат 8к. В целом норм, на этом и можно закончить. В общем, вся халява и ссылочка на сайт будет в прикрепе. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. А на этом все, с вами был Человек. Всем пока.